Привет, ребят, с вами Кенёфер. Что? Ты что, совсем что ли? Какое? Five Nights at Freddy's! Да, сегодня я буду играть в Five Nights at Freddy's! Five Nights at Freddy's! Буду я играть! Yeah! В общем, ставлю... Freddy, Old Chico, Old Bonnie... Кого еще? О! Зайцев! бони той чика кто знает тот знает какая она бывает в комиксах так поставим Болум боя и болунгироу да кто не знает это болунгироу так еще золотого медвежонка надо поставить в принципе начинаем давай ее идем Так, я сразу выключаю вентилятор. Ой, что это было? Надо выключить сразу вентилятор. Посмотрите камеры. Так, сразу прикрываем это. Что это было? О! что это было? Я не понял. Я не успел даже среагировать. Ладно еще раз. Ладно еще раз. Опа, надевает маску, и все, он пропадает. Ч ⁇ честно? Так, кто это? Блин, я, я не вижу. Что такое? Я не понял. Ладно, еще разок. Так, еще раз. Так, олд Бонни, иди отсюда. Ещ и заяц. Два зайца на меня напали. Офигенно, надо от Мишки Фредди защититься. Умный вовремя, кстати. Еще раз, Олд да. Что? Вот мне всегда бесит, что затемнение идет Мне из-за этого не видно. Так. Блин. Что это? Зачем я это еще поставить? Так, открываем все двери. Еще раз маску. Пока вроде все нормально. Мишка Фредди там. Я защищаюсь от балумбоя. Так, птичка пролетает. Чекаем камеры. Что это было? Сейчас попробую еще раз играть. Хотя, после этого мне будут сниться кошмары. Блин. Берем мишку Фредди нахрен. Меня напугал. Ладно. Чекаем камеры. Что я маме скажу? Я ведь обкаканный. Я обкакался. А, ладно, похрену. Так. Что там? Блумбой, ты меня бесишь. Так, ты что за помехи? О, Бонни, привет, привет, дорогой. Так. Щучик. Ну что же, пока буду приходить в себя, я просто буду молчать. Ну и я пока приду в себя, так что давайте. Йокороне, а да блин, что это? Так, чика застряла, баллон иди нахрен. Еще одна чика напала. Две чики напали сразу. Это что такое? Ладно, переживу. Надо еще и камеру чекнуть. Так, да что ж такое? Ааа! -а -а -а -а! Блин! А! долбали пугать Я обкакался второй раз Ладно, обосранным буду так я сейчас отойду встретимся когда будет 6 утра ну чё пять часов для меня это четыре минуты надо было для вас это мгновение а хотя все я могу просто расслабиться что очика? чика пропала пропала 2 двоин... 2 чика <laughs> лошар блин great job. спасибо и ты тоже скотт коутен great job. хорош так интернете вроде комикс Что это? это еще что такое Посмотрел этот комикс, я не понял, что это. Ладно, всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик, ровно новости видео на канале Всем спасибо за просмотр, всем пока и мира вам над вашими головами.